Мы сегодня поговорим о том, как обеспечить себя покупателями в изобилии. И почему это важно вообще? Почему у нас две основные темы? Это продажа объектов. Так, потерял. Только встал. Это продажа, это сбор базы, да? То, что мы продаем. И поиск покупателей. Это две ключевые темы, на самом деле, вокруг которых чаще всего у нас крутятся вебинары, на наши занятия. Потому что, ну, на них больше всего людей приходит, эта тема больше всем интересна. А все же просто. Это, по сути, два основных столба, на которых держатся вообще любые, а, любые услуги или любые, любой рынок. То есть, что продаем, кому продаем. В принципе, существуя, ну существ, имея продукт и кому продать, все, сделка состоится, правильно? Согласны со мной? А, поэтому, если по-простому посмотреть на нашу деятельность, найти, что продать, найти, кому продать. Но, опять же, мы упираемся, если мы мыслим только так, ну, как бы... Это важно понимать, то есть важно сделать и то, и то, и это круто, но если остановиться только на этом, то мы останавливаемся на, ну, мы не задумываемся об эффективности, мы не задумываемся о том, какими ресурсами, каким объемом, какой результат, то есть этого недостаточно, именно поэтому возникают нюансы в каждой из этих властей, плюс возникает еще у нас, как продаем, каким образом продаем, как работаем с клиентами, как все это дело автоматизируем. Моя ключевая компетенция – это «краски автоматизация. Я вообще ленивый человек сам по себе. Но несмотря на то, что я работаю по 12 часов в день на самом деле, я сам по себе ленивый. Что это значит? Я любую работу пытаюсь автоматизировать. Я любую работу пытаюсь сделать так, чтобы больше я ее не делал. Один раз сделал и забыл. Ну Не везде так возможно, к сожалению. Но любую работу, которую можно автоматизировать, я из-за своей лени пытаюсь автоматизировать. Даже кто-то из там, по-моему, Стив Джобс говорил, да, или, по-моему, он, он, он да, эту историю говорил, если я захочу сделать какую-то очень сложную работу, я поручу ее самому ленивому человеку. Почему? Потому что он найдет способ, как сделать его проще всего, как сделать это проще всего и быстрее всего. Вот, если вы такой же ленивый, как я, то есть вы вроде бы вы, вы, вас... Зажигает результат, вы ради результата работаете много, но по сути вы свои, вы ленивый человек, то есть вы понимаете, что если я сократить путь, я сокращу. Если вы сможете срезать, я не такой человек, который я буду нести свой крест, вот надо так, значит должно быть сложно. Нет, я считаю, что все может быть легко. Я всегда ищу легкие пути. Если вы такой же, поставьте плюсики в чат, потому что сегодня для вас, скорее всего, будет полезно, и вы сможете какие-то свои амбиции и задачи решить. По крайней мере, я дам вам наводку, как это можно сделать?